Всем привет, народ. Извините, пожалуйста, опять за то, что не выпускаю давно ролики, то есть у меня уже где-то дней 5 нету ни хрена, ни роликов, ничего. Я пытался сделать для вас качественный контент, но я реально не могу ночью спать. У меня жесткая бессонница, я вообще не знаю, что делать. Я думал, это было связано с духами, демонами и прочей херней, которую я вызывал. Я попытался вызвать, кстати, вот буквально недавно Джеффа-убийцу, Джейм-убийцу, Слендера вызывал и прочую хрень надснимал. снимал честно, говно отснимал, но был один такой случай, когда я вызывал демона перекрестка, как бы он так называется, вот помните вот тогда вот я на не читал эту всякую хрень, вот, в общем это я вызывал демона перекрестка, и я полез в это искать, как его вообще можно вызвать, вообще это реально или нет. В общем, когда я сидел записывал для вас что я реально могу вызвать кого-то это было два или три часа ночи произошло следующее вы должны будете обратить внимание вот на ту дверь в принципе сейчас 7 утра тогда я снимал это буквально было сколько это было часов назад Три часа назад да не, 4, 4 часа назад. Я было, по-моему, 2 или 3 часа ночи, я не помню. Нашел только ритуалы вызовы демонов. Поскольку я про них попытался раздобыть максимально много информации, я понял, что я сделал вообще какую-то хрень и вызывал какую-то хрень. Насколько я понял, все нужно было делать совсем по-другому. Нужно было как минимум вызывать это все ночью. В круге силы, или же в месте, где э, образуются, ну, не знаю, духи, делается знаете, ну, что-то типа такого. Поскольку там такого не было, и ну, как-то так, я вообще без понятия. В принципе, тут есть и много каких рун, много написано про круги, то, что нужно в находиться силы. Надо я же опять повторяюсь, и нужно было чертить защитный круг. Если я не черчу защитный круг, будет печально. Ну, совсем по-другому. Нужно было как минимум вызывать это все. вызывать